Всем доброй ночи, друзья мои. Я дарила вам много ритуалов для оздоровления вашего тела и души. Много ритуалов для красоты кожи, так и называются ритуалы для здоровья кожи. Ритуалы с водой которые помогают улучшить как состояние кожи, так и волос, и всего тела. Это у меня Зена храпит внизу. Привыкайте, она так спит. Ее храп прям как от теды старого. На весь дом слышен. И ритуалы для здоровья – это древние тайны колдунов и плюс мои заговоры. Одним словом очень много для привлекательности, для красоты, потому что красота занимает важное место в нашей жизни. Красота, добротность, благородство, благородные черты мы говорим. Откуда это слово благородные черты, вообще слово благородство, благой род? Считалось, что одним из самых... Больших даров для рода за их достойную жизнь является именно красота. Потому как не каждый род заслуживает быть красивым. И если род красивый, значит, у этого рода есть особые заслуги перед мирозданием. Неважно, какие мы станем после, что с нами случится с нашим телом, мы все стареем, мы все меняемся, но генетику никуда не денешь. Если генетика человека красивая, значит дети, внуки, правнуки будут красивы. И это есть награда для всего рода за достойную жизнь. Так считалось издревле. Кроме всего прочего, Весьма приятно, когда человек подходит к зеркалу и видит себя красивым, видит свое отражение приятным. В принципе, мы получаем тело от природы, от нашей генетики, от рода нашего, но как мы потом, скажем так, это сохраним данные нам красоту, зависит от каждого человека. Естественно, возраст влияет и много других факторов влияет болезнь на человека, но в любом случае, если человек смотрит за собой, ухаживает, то вполне может сохранить свою привлекательность до глубокой старости. Перед вами феи это северные нимфы. Нимфы северных народов, божества, носители той самой красоты. Их изображали красивыми, необычными духи природы. О них мы потом поговорим. А сейчас я хочу подарить вам несколько ритуалов для здоровья лица, то есть кожи, для густоты ресниц и для здоровья ногтей. Хотя есть огромное количество различных средств, но я хочу вам сказать, что, например, для волос, я недавно подарила вам ритуал для роскошных волос, и многие люди сделали, и очень довольны. Некоторые даже сказали, что более не пользуются теми дорогостоящими средствами для волос, которыми они пользовались потому как отпала просто необходимость ими пользоваться. Так что для роскошных волос есть ритуал, для кожи есть ритуал, яблоко Евы ритуал для похудения, для быстрого похудения. Это тайна армянских цариц и многое новое. Изучите мой канал, увидите, сколько еще полезного, нужного для вашей красоты и здоровья я вам дарила. Сейчас я вам хочу тоже подарить древние секреты и мои ритуалы, дополняющие эти древние секреты для вашей красоты. Дорогие друзья, вот этот секрет знают работники салонов красоты. Пилинг лица, очищение омертвелой кожи, вот такой пилинг для лица стоит довольно дорого, эта процедура. И о том, что в древние времена римские матроны, то есть женщины благородные, пользовались подобным, вот, подобными косметическими ухищрениями, я знала. Но то, что именно то, что было, скажем так, Секретом красоты древних женщин стала секретом сегодняшних э, салонов. Для меня это было новостью, потому что работница таких дорогих салонов мне сказала, когда она мне сказала, я говорю, вообще-то я этот секрет знала, но я думала, что уже не применяется в современном мире. Но она мне напомнила, что все новое – это хорошо забытое старое, это так и есть так что, друзья мои, секреты Клеопатры, секреты римских матрон, греческих красавиц, которые, как бы, казалось бы, закрыты за всеми замками, и только им были известны, но ну, еще и исследователям, историкам. Оказалось, что это все применяется сегодня. И очень многое применяется сегодня, то, что применялось тогда. И очень много. Тайны секретов того времени являются основой и составляющим э, многих дорогостоящих средств для ухода за кожей, за волосами, за ногтями и так далее. Итак, довольно эффективный такой пилинг который можно часто повторить три раза в неделю. И в течение нескольких месяцев вы заметите, как ваша кожа станет здоровее. Но кроме этого пилинга, усиливающий э, эффект всего этого – заговор, который этот секрет сделает сто раз сильнее. Потому как заговор, еще словесный призыв красоты, он, конечно, имеет особые, особую силу. Итак, э, стакан воды, скажем, на 300, может быть, 300-граммовый стакан, или чуть меньше можно, смотря какой, обычный граненый стакан, там, по-моему, 300 грамм, насколько я помню, или сколько воды, и три капли яблочного уксуса. Намочите туда... Ну, сначала перемешайте, намочите э, эти ватные диски, сколько штук нужно, и, значит, положите на лицо и ложитесь минут на 7-8. После чего это, эти диски убирайте и очищаете кожу э, любым скрабом, даже мылом просто шершавым, таким жестким, можно хозяйственным хоть мылом <laughs> очищаете Лицо и мажете обычный крем для того, чтобы мягкость сохранить три раза в неделю. Но перед этим шесть раз читайте над вот этой емкостью с уксусом. О богини вечно юные, вечно прекрасные, цветущие, влекущие, даруйте мне молодость и юность. О сила первозданная, да гора Аздамова тебя не одолеют ветра. Меня не берут года. Ты Аздамова гора крепка и могуча, так и моя красота до молодости, сила, неизменна и непобедима. Азирак, Азирак, Азирак. Подари мне красоту и юность, заклинаю. Это все призывы духов, призывы сил. Аздамова гора в разных ритуалах, э, начиная от древних, иногда даже христианские. Заговоры берут это слово гора Аздамова, считает, что это мифическая древняя гора, где обитали силы, духи, и поэтому обращение к этой горе Аздамовой. Еще раз: о, боги вечно юные, вечно прекрасные, цветущие, влекущие. Даруйте мне молодость и юность, богини, извиняюсь. Усила первозданная, да гора Аздамова. Тебя не одолеют ветра, меня не берут года. Ты, Аздамова, гора крепка и могучая. Так и моя красота до молодости сила, неизменна и непобедима. Азерак, азерак, азерак. Подари мне красоту и юность. Заклинаю. Это для молодости лица. Делайте часто, и перемены вы увидите в ближайшее время. Морщины начнут уходить. Кожа начнет молодеть иногда даже возрастные пигментные пятна начинают исчезать. Далее. Для роста ресниц, но можете мазать и на брови. Это уже по желанию, смотря насколько у вас густые брови и насколько вы хотите густые брови, потому что густые ресницы хотят все. Со временем у нас и брови, и ресницы редеют, иногда даже сидеют. Потому как физиология меняется у человека, мы не молодеем. Естественно, и брови, и ресницы начинают спадать. В Древней Греции испокон веков использовали касторовое масло. Но касторовое масло, оно... Значит... Использовалась как для кожи, как для излечения красноты кожи, как для очищения от геймарита даже. То есть вот накопление гноя мазали на нос, закрывали, парили нос и очищалось. Это очень такое эффективное. Как делать касторовое масло? Я думаю, что ну, есть рецепты, можно их найти, но вам... Не обязательно их изготавливать самим. Вы можете купить готовое касторовое масло в любой аптеке. И ватной палочкой в три слоя мазать под ресницами аккуратно, так тонким слоем касторовое масло. Еще раз говорю: хотите, чтобы у вас брови были густые? Значит, мажьте и на брови. Держите определенное время и смойте. Ну, минут 10-15 у вас со временем будут очень густые просто вот как опахала ресницы. Некоторые мажут и под ресницами. Те, которым я давала, то есть этот ритуал давно. И они делали и под, под глазами, то есть мазали. У них и нижние ресницы становились такие длинные, скручивались Просто вот до неузнаваемости растут ресницы. Но Здесь эффект не только касторового масла, здесь эффект еще и заговора, который усиливает то, что называется народной медициной. Дело в том, что заговор, он может работать и без ничего, понимаете? Но если вы еще примените с народными вот этими средствами, то оно сработает, естественно, намного сильнее. Вот поэтому я в таких случаях рекомендую людям, применить вместе, тогда эффект будет намного лучше, во много раз лучше. Итак, намажьте и, стоя перед зеркалом, глядя на себя, читайте 9 раз. Птицам крылья, а мне ресницы, как крылья. У царицы опахалы, а мои ресницы отныне мои опахалы. Украшают мои глаза на зависть всем. Приказываю вам ресницы густейте, умножайтесь, удлиняйтесь, а пахалом украшайте мои глаза. Аванабил, дай моим ресницам рост и густоту, блеск и красоту. Заклинаю. Закрепляя определенного духа с определенным заговором, вы как бы даете ему задание. И вот то, что вы делаете для своей красоты. Еще и призывая этого духа, чтобы он как бы следил за этим контролировал за этим. То есть вот, ну, грубое сравнение, но правильное. И помог вам достичь результата. Еще раз: птицам крылья, а мне ресницы, как крылья. У царицы опахалые а мои ресницы отныне мои опахалые. Украшают мои глаза. На зависть всем. Приказываю вам, ресницы, густейте, умножайтесь, удлиняйтесь, а пахалом украшайте мои глаза. Аванабил, дай моим ресницам рост и густоту, блеск и красоту. Заклинаю. Далее. Если у вас ломкие ногти, да и вообще вокруг ногтей постоянно кожа лезет, постоянно отрывается. Это, во-первых, от нехватки витаминов, во-вторых, от неухоженности, то есть нет времени ухаживать за кожей ногтей. Каким образом, значит, сделать так, чтобы ломкие ногти превратились в сильные ногти? Ну, естественно, есть много различных, сейчас очень многие делают маникюр, я в том числе и укрепляют там по всякому, но если вы хотите оздоровить свои ногти, и они ломкие в любом случае, примените древний такой рецепт оливковое масло и лимон. На ложку оливкового масла, значит, вжимайте туда там две ложки так, лимонного сока или лимонной кислоты. Перемешивайте это и мажете на ногти. Можно делать каждый день течение некоторого времени через некоторое время вы заметите что ваши ногти станут крепкие ломкость пройдет и как бы они оздоровятся начнут расти быстрее это такой древний рецепт но усилить это силой заговора оно сработает намного сильнее и что для этого нужно вот так Мажете, потом садитесь, глядя на ваши руки, ногти, читайте 12 раз. Ноготь крепни, слой за слоем, как крепка скала вековая, так крепка гора каменная, крепость скалы и горы к ногтям моим впереди. Укрепи ногти мои, как природа скалы укрепила и горы силой наделила. Орел когтями своим гордится, дух лукобис, Подари мне орлиные когти для особой гордости. Истинно! Ноготь окрепни, слой за слоем, Как крепка скала вековая, Как крепка гора каменная, Крепость скалы и горы к ногтям моим переди. Укрепи ногти мои, Как природа скалы укрепила И горы силой наделила. Орел когтями своими гордится, Дух лукобис, Подари мне орлиные когти для особой гордости. Истинно! Вот, прочитали. Каждодневная процедура. Можете это сохранить, то есть оставить в холодильнике. Вот каждый день вытаскивая, так намазать на ногти, на пальцы. Со временем вы заметите, что у вас начнет верхний слой ногтей оздоравливаться, улучшаться. И вокруг ногтя уже не будет вот это вот неухоженный вот слоев кожи и так далее. То есть, ну, обработать, естественно, нужно, но уже такого состояния, как было, не будет. Мы еще с вами эту серию продолжим для красоты, древние тайны и заговоры. Но я надеюсь, что сейчас то, что я вам подарила, вам пригодится и, безусловно, пригодится. Я думаю, что... При нашей занятости да, как бы вот подобные ритуалы, подобные заговоры, которые легкие в применении, они облегчают намного задачу, связанную с красотой, дают нам возможность ухаживать за собой без особых усилий. Всем удачи и всех благ!